Доброго времени суток, дамы и господа. Хотите ли вы получить 389-е колечко буквально минут за 30-40? Я уверен, то, что да. Все, что вам для этого нужно, это прилететь в кобальтовую ассамблею, которая находится в лазурном просторе, и там убивать мобов, просто аннигилировать их. Можно делать в группе, поэтому ищем заранее собранную группу, которая направлена на фарм. Перед фармом не забываем прокачать талантик увеличивающий получаемую репутацию на 30%. Те баджики, которые будут падать нам с мобов, они дают как раз-таки эту репутацию, и да, она будет увеличена на 30%. Таким образом, нам придется просто меньше убить мобцов. Если мы изначально придем к контенданту, то он не будет нам продавать кольцо. А в тот момент, когда репутация выкачается на 4 из 5, эти кольца появятся в продаже. Они скрыты, поэтому изначально может показаться то, что якобы их нет. Но просто аннигилируем мобов и покупаем колечко за 200 золота. Удачи вам в фарме, всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!